как поднять вокал на новый уровень. С вами Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Если эта тема вам интересна, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и давайте начинать! Первое. Проведите чекап своего вокального организма. Проверьте, какой сейчас у вас уровень, что происходит с дыханием, освоили ли вы базовые принципы вокала, вокальные приемы, украшения, есть ли у вас зажимы, что с эмоциональным состоянием, насколько вы чувствуете себя уверенно и раскрепощенно. Прям пропишите по пунктам и поставьте от 1 до 10 напротив. Каждого пункта таким образом вы будете понимать текущую картину и положение дел. Если вам самим сложно с этим определиться, пожалуйста, записывайтесь ко мне на диагностику голоса это платно. Но есть два формата: более бюджетный и менее бюджетный выберите по себе. И вы будете точно знать, на каком уровне вы сейчас находитесь, для чего нам это нужно, для того, чтобы понять, из какой точки вы движетесь и в какую. Если, допустим, вы вот все уже умеете, но не владеете вокальными украшениями, то ответ очевиден. На новый уровень вокала вас поднимут именно вот эти вокальные украшения. Но ну, освоение техники. правильной Техники исполнения вокальных украшений. То есть вы должны четко понимать, в какой точке вы находитесь и куда вы идете. То есть просто задать себе вопрос или поставить цель «Я хочу поднять свой вокал на новый уровень, что мне нужно делать?» Это очень абстрактно, очень расплывчато и непонятно, что конкретно, что именно Ваш вокал на новый уровень поднимет. Второе. Определите вот лично для себя, что именно для вас этот новый уровень. Как я уже ранее сказала, допустим, вы овладеете вокальными украшениями или у вас не очень с белтингом и вы овладели белтингом, вы расширили ваш песенный репертуар и это уже некий новый уровень. То есть не ставьте сразу себе какую-то высокую цель, в которой вы будете идти 5 лет. Поставьте что-то более реальное, осязаемое, ну, чтобы за 3 месяца вы точно, даже шатко-валко занимаясь, могли достичь этого результата и этого уровня. То есть у вас должно быть четкое понимание, то есть можно на бумагу написать не просто, вот, ну, хочу новый уровень, а хочу овладеть белтингом, использовать в песнях и, допустим, спеть 5 песен, в которых есть белтинг, те песни, которые раньше у вас не получалось петь. Также составьте себе список песен, которые вы хотите на этом новом уровне петь, которые соответствуют по сложности вот этому вашему новому уровню. Пропишите себе этот список и начинайте их разбирать, понимать, что вам нужно для того, чтобы их спеть. Какие вокальные приемы, украшения и так далее. Дальше наступает очень интересный момент. Вот когда вы уже точно определились с этим уровнем, поняли, что для вас это такое, какие песни вы хотите петь, и в принципе, что вам нужно делать, какие техники осваивать, вы прописываете ваши ресурсы. И здесь нужно быть вот, ну, максимально честными. Если у вас достаточное количество времени, достаточное количество денег, мотивации и желание трудиться и работать над собой. Иногда бывает так, что времени много, но нет денег. Тогда вам нужно напрячь ваш мозг и составить самостоятельно себе эту программу занятий сесть на YouTube, пересмотреть очень много видео, вникнуть в тему, не ждать так, что вы посмотрели одно видео одного педагога, и все, вы освоили белтинг. Нет, так не бывает. Вам нужно прям засесть и расплатиться временем за приобретение вот этого нового навыка и новой вокальной техники. Если уже у вас есть деньги, вы можете либо приобрести курс, например, мой курс «Фундамент вокалиста» или «Успешный вокалист», и освоить новые вокальные приемы, мои техники либо пойти на индивидуальные уроки взять курсы других педагогов пожалуйста то есть если у вас есть деньги вы уже более свободны и можете построить Индивидуальную работу с педагогом или на курсе. То есть вариантов уже больше. Но зачастую, когда есть деньги, очень мало времени. Поэтому нужно делать только самые эффективные техники и не распыляться. Если вы три месяца с педагогом занимаетесь, а результата не достигли, нужно честно спросить себя, в чем причина. Либо вы прям очень мало занимались, и тогда ну, вам никакой педагог не поможет. Либо все-таки эти техники не совсем вам подходят и не совсем работают в вашем случае. А теперь еще более интересный пункт, когда вы поняли, какая у вас цель, что вам нужно делать, определились с ресурсами. В течение 72 часов начинайте действовать. Если вы не начали действовать в течение 72 часов, значит, эта тема для вас ну, не очень-то актуальна. Значит, вам это не очень-то и нужно. Да? То есть мы поняли, что если есть деньги, вы ищете себе педагога, вы ищете себе вокальный курс, выбираете, сравниваете, анализируете оставите цель перед собой. Если у вас денег нет, вы просто садитесь в YouTube и начинаете его перерывать, делать свою, сами составлять программу, погружайтесь. Поэтому тут нет отговорок, что «Ой, я не могу начать действовать, потому что у меня нет денег». У вас есть вы сами, ваше время и ваш интеллектуальный ресурс. Используйте его. И, дорогие друзья, вам в помощь мои видеокурсы на разный уровень. Новичок, голос, слух, ритм, для совсем начинающих фокалейцев, без опыта, с проблемами, с чувством ритма, с музыкальным слухом, с голосом. Фундамент вокалиста – это как бы такая следующая ступенька. Там мы изучаем базовые принципы вокала, которые позволяют вам петь стабильно, наладить такое хорошее звуковедение, освоить основные вокальные приемы для пения современных песен – нос, микс, фальцет. Там вы научитесь правильно разбирать песни, интегрируете вокальные техники непосредственно сразу в пение песен, Послушайте, как вокальные приемы звучат в песнях современных исполнителей. Там подборочки хорошие сделаю и буду еще дополнять. И следующий этап – это успешный вокалист. Там мы больше погружаемся в тему микста, в разные краски микста. Он может звучать матово, глянцево, более драматично, узко. но ну, В общем, очень интересно на самом деле. Белтинг, тванг, субтон. Вот все эти вокальные приемы мы там с вами добираем. И движемся к динамике. Без динамики крайне сложно спеть ну так же, как артист. Три вида динамики. Громко-тихо, динамика регистров, приемов. Вот это все мы отрабатываем. Также слушаем, как это звучит в песнях артистов. Очень интересный курс. И, конечно, для того, чтобы успешно проходить эти курсы, вы должны быть сильно замотивированным, у вас должно быть желание работать на курсах. И я вам, конечно, буду в этом помогать, давать обратную связь. Теперь на всех моих курсах есть обратная связь лично от меня в закрытом аккаунте в Instagram. Если вам это актуально, то, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании к видео и выбирайте курс. Если вам нужна помощь в выборе курса, вы не понимаете, какой курс вам сейчас подойдет, пожалуйста, пишите мне в Instagram anna.vocal.coach и задавайте ваш вопрос, я с радостью вам помогу. Надеюсь, в вопросе с новым вокальным уровнем и как на него подняться мы разобрались. Если вам видео понравилось, пальчики вверх ставьте, подписывайтесь на канал. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!